Всем привет! В эфире универ а в студии Камиль Гемоздинов. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ученые КФУ изучили механизмы окисления нефти. В КФУ пройдет конкурс пиар-проектов «Хрустальный апельсин». Новая разработка университета — реагент из природных компонентов. В Госдуму внесен законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума. Авторами инициативы стали депутаты от фракции «Справедливая Россия». По их мнению, минимальная стипендия не должна быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Прожиточный минимум на душу населения по всей стране тем временем был установлен в размере 10 609 рублей. А теперь к другим новостям. Ученые КФУ изучили механизмы окисления различных видов нефти. Данное исследование позволило получить всю необходимую информацию для дальнейших разработок нефтяных месторождений. Подробности смотрите далее. Ученые приоритетного направления Эконефть, чья деятельность уже несколько лет посвящена добыче тяжелых углеводородов, изучили механизмы окисления различных видов нефти и предложили свою уникальную методику. В нынешнее время запасы легкодоступные нефти стремительно иссякают. Следователи со всего мира пытаются разобраться в этой проблеме и, соответственно, приводят некоторые альтернативные технологии добычи, но уже трудноизвлекаемых запасок, а в частности, тяжелые битумные нефти, нетрадиционных нефтяных источников и ряда других источников углеводородов. Податливых месторождений становится все меньше, а спрос на жидкие углеводороды по-прежнему растет. Существует множество различных способов добычи, однако отнюдь не каждый из них применим к нетрадиционным нефтям и битумам. Разработка месторождений осложняется не только суровыми климатическими условиями, но также неравномерностью пород, глубиной бурения, малым объемом нефтяных отложений и другими факторами. Чтобы извлекать черное золото эффективнее и с наименьшим воздействием на окружающую среду, можно использовать термические методы обработки. Деятельность, деятельность нашей лаборатории направлена на изучение термических процессов, в частности, процессов окисления нефти и углеводородов, а также изучение некоторых специализированных и их синтез веществ, которые способны усилить процесс горения, сделать его более плавным, идентифицировать его, а также уменьшить затраты на применение технологии внутрипостного горения на месторождении то есть для добычи трудноизвлекаемых запасов. Как отмечают исследователи, на легкую нефть рассчитывать уже не приходится, а вот с тяжелой придется изрядно повозиться. В ней содержатся тяжелые металлы, находящиеся в виде солей, которые необходимо перевести в инактивную форму, избегая их пагубного влияния на окружающую среду. Разработанный метод научной группой приоритетного направления «Эко-нефть» призван решить и данную задачу. Вопрос по термическому воздействию на пласт, он очень сильно актуален, то есть, если мы рассматриваем сравнение с традиционными технологиями, когда у нас тяжелый битумная нефть выдавливается исключительно жидкостью, либо специализированными компаундами, термические методы воздействия имеют ряд преимуществ. Они переводят соли тяжелых металлов в инактивную форму, форму оксидов, которая остается под землей, и таким образом сохраняется стабильная экологическая обстановка и уменьшается воздействие на окружающую среду при разработке. Поведение легкой средней тяжелой нефти очень сильно отличается. Например, легкая больше испаряется. Нефть средней тяжести отличается несколько иным поведением, а вот для тяжелой вероятность испарения минимальна. Процессов окисления, естественно, он несколько иной, потому что для легкой нефти характерно преимущественный процесс испарения. для тяжелой же нефти процесс испарения затруднен, потому что там тяжелые компоненты находятся, и, соответственно, как такового процесса испарения ну, практически не наблюдается. То есть вещество начинает уже практически окисляться в интервалах температур там от 200 до 300 градусов. То есть там наблюдаются уже очень такие комплексные процессы окисления, скажем так. По итогам проведенной работы исследователи могут точностью ответить, есть ли вообще смысл применения технологии внутрипластового горения на конкретном месторождении. А также работа ученых позволит разрабатывать не только имеющие месторождения, но и так называемые законсервированные, те, что отработали свой срок. Эльвира Зорина, Ленардо Влитьяров, Универньюз. Впервые в Казанском федеральном университете состоится региональный этап конкурса пиар ⁇ Хрустальный апельсин ⁇ Организатором выступит Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ. Подробности в сюжете. 15 февраля в Казанском федеральном университете стартует прием заявок от студентов на конкурс «Хрустальный апельсин». Он проводится впервые. Организатором конкурса выступит Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций, кафедра связи с общественностью и прикладной прелитологии Казанского федерального университета. К участию приглашаются студенты вузов Татарстана. Участникам предлагается создать собственный пиар-проект и определить его к одной из восьми номинаций. По каждой из них будет определен один победитель. Конкурс был задуман с целью активизации проектной деятельности студентов, с целью организации площадки для самопрезентации будущих профессионалов сферы пиар. Оценивать работу будут приглашенные члены жюри. Это эксперты в области рекламы и связи с общественностью, руководители пиар служб преподаватели, а также государственные и общественные деятели. Работы победителей будут представлены на Всероссийском конкурсе студенческих работ в области связи с общественностью и медийных технологий «Крустальный апельсин». Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте Казанского федерального университета. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Еще одна интересная разработка ученых Казанского федерального университета – новый тип реагента из природных компонентов для борьбы с образованием. Подробности о нем смотрите в следующем сюжете.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 «Снежный десант» — это всероссийская патриотическая добровольческая акция, основанная в 1969 году. Ее участники — более 7 тысяч студентов вузов со всей страны. В этом году Елабужский институт КФУ впервые присоединился к этой акции. Подробности в нашем сюжете. На базе Елабужского института Казанского федерального университета создан отряд снежного десанта столетия. Снежный десант – это всероссийская добровольческая патриотическая акция, в этом году затронувшая Елабужский район впервые. В отряд вошли 12 активных неравнодушных ребят, за неделю оказавшие помощь жителям шести сельских поселений. Мы помогаем бабушкам, дедушкам и также ходим в школы и проводим мастер-классы. Нам это очень нравится и нравится. Как-то становится светлее на душе после этого. В рамках акции ребята помогли пенсионерам и ветеранам войны в расчистке снега и уборке домов. А снега то, что самое основное, дай ему бог здоровья. Молодец, парень, надо хоть благодарность будет она писать. Спасибо. Тот, что надо умел, что старуху не бросили. Активисты планируют расширить отряд и продолжить добровольческую деятельность. Диана жиленкова Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. На сегодня у меня все. Не забывайте про лайки и комментарии в наших социальных сетях. Всем пока!